Здравствуйте друзья, О днях я купил вот этот планшет, чтобы показать вам мои песни Это песня Baby Time по позло людовито, черное небо в Шотландии видно, Видно к веселию в домах летовало, взрослые не незлон сердзиты, грызли бифштексы что безобидно в мисках лежали, их не хватало. уважали, ведь в рюмках налита, треть нераспита. Так не солидно, гости хорошие. Кто-то устало, сморгнул, задувало, было забыто, что им подавало. Разве ж не стыдно подглядывать в окна, небо рыдало, горько страдало. Порошочек собрать вы слезы С водкой разбавить Гремучий напиток Смог бы избавить Сие угощение От нападения Топтавшего розы Сложная гамма Не вынесла пыток Взрослая мама волную миленья Детского сына разрушило грезы, Детское небо завернуто в свиток, Взрослого праздника просит прощения, Детское небо без всякой угрозы, В мусор правод летит, нет открыток, С адресом нового Черное детское, небо брезгливо Дворнику в белом с утра улыбнулось Было морозно, бутылку чернила Стало быть надо сболтать справедливо, Векиным шорохом ночью обернулась, Злобно прохожим на камнях стелила, Ночью по купалась безгливо В мусор провозе, где возродилась, И если бы там до утра не вопила, Кто бы услышал, что небо счастливо, Кто бы просил, чтоб золка навернулась Атомом змеем. Yeah. Все же гласил В скверные ночи а то Музыку слышал Мальчик вчерашний Обняв, между прочим, в мусоропровод В который упала Детская жалость Он долго не кушал С остатки Что выбросил отчим Праздности жертвы сегодня постила Выглядит мило Вот только нарушил Классики паузу крик Не порочен Впрочем, мне Телегромко просила, детская ночь, и голоса глушил. Будет работа, озвучивать зодчим